Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Толян. И сегодня в этом видео я хотел бы вам показать, как купить Tekken 7 игру за 200 рублей. А не за 2000 или сколько там 1200, блин, рублей, сколько она стоит. Uh, в общем, короче, я, конечно, покажу на своем примере, как я это сделал, и куда я заходил и что сделаю. Потому что я сам тоже человек такой, знаете, ну, очень сильно сомневающийся во всем. И мне прям тоже вот хочется, чтобы вот uh, мне кто-то вот что-то показал прям реально на примере, чтобы я увидел, что действительно это можно купить, что вот действительно человек все эти там шаги проделал, что он действительно uh, нажал на кнопку что действительно там вот за 200 рублей она купилась то есть я просто так по всяким ссылкам не перехожу и там все что угодно мне там что напишут купить я не покупаю вообще вот я прям вообще такой прям сомневающийся сомневающийся человек я думаю что многие из вас многие вообще из людей такие люди на самом деле потому что ну в интернете честно говоря опасно что-либо покупать а и только, наверное, не опасно это оплачивать за электроэнергию и коммунальные услуги и все. Это единственное, что не опасно, потому что мы более-менее привыкли уже к этому. А вот игры покупать там особенно с какими-то подозрительно дешевыми ценами и которые типа должны заработать в Стиме. Вот к этому я вообще относился, отнес, отнесся и относился осторожно, настороженно, осторожно, короче. И до текущего момента я тоже думал, что это все какое-то говно, наверное. Что это какой-то разводняк и наеб. Но вот как оказалось, я все-таки проверил это на собственном опыте. Ну, блин чего как говорится не сделать что не бывает в первый раз надо через все пройти самому чтобы действительно ä, узнать и вот прям прям это убедиться, так сказать. Поэтому я для, наверное, таких сомневающихся людей, таких же, как я, которые никогда не покупали в интернете игры, не покупали их по дешевым ценам, я, наверное, вот для таких людей вот это видео сегодня записал, чтобы прямо развеять миф и показать, что ну да, действительно можно купить. Можно действительно купить со скидками с большими рабочие игры, лицензионные, которые действительно работают и играют. так что давайте перейдем собственно к нашему к нашему к нашему нашей основной части видео где я хочу собственно вам все это показать эту камеру большую убираем делаем маленькую камеру вот такую ла ла ла и переходим в наш магазин собственно где я купил игру Tekken 7 за 150-200 рублей да вот где вот такой есть сайт, он называется плати.маркет, вот такой плати.маркет, я как-то случайно на него зашел, где-то просто прочитал тоже на каком-то сайте, что типа можно покупать дешевые игры бесплатные по цене акций, по цене распродаж, и я такой типа подумал, блин, да не, это гон, наверное. Плати.маркет, um, еще такое странное название, типа, я думаю, что да и не, скорее всего, нет. Но, оказывается, здесь вот можно вот так вот набирать, ээ, например, Tekken 7, и вот она находится здесь, Tekken 7. Здесь есть и другие игры также за дешевые цены. И вот мы переходим, типа, на страницу игры Tekken 7, и здесь э, нам показаны, типа, все предложения с ценами. И первое, что нам бросается... В глаза это подозрительно низкие цены типа по 147 рублей по 165 там по 170 я такой типа подумал блин да это год наверное какой-то вы что ребят шутите что ли а, но ну, нет нет это действительно сработало я покупал вот какую-то вот такую вот за 175 рублей или что-то вот такое РУ, ру регион ру язык для русскоязычной страны для россии ну вот примерно, я не помню, то ли за 175, то ли за 176, я, честно говоря, уже не вспомню. И вот мы, допустим, выбираем какую-то из них, да, переходим там на новую вкладку, открыть новые вкладки. И здесь мы должны поставить галочку, что я типа согласен с правилами покупки товаров и нажать просто купить сейчас. То есть у нас корзина пуста. Здесь вот есть информация всякая о продавцу, когда загружено это было и так далее. И здесь интересная такая графа есть содержимое текст 17 символов. То есть продается только ключ, который вы активируете в стиме. То есть... Э как это работает? Ну вот, допустим, я нажму купить сейчас. И кстати, в зависимости от продавца, какой продавец продает, там бывают разные варианты онлайн-оплаты. То есть, не у всех э, продавцов есть, э, например, оплата банковской картой. Но вот здесь есть она. То есть, вот, и за это берется комиссия дополнительная, например, вот 175 продам. Э, рублей 175 рублей стоит если мы выбираем банковскую карту то у нас будет комиссия и она где-то стоит вот 211 там 211 рублей ну 200 рублей грубо говоря то есть вот у меня примерно то же самое было у меня даже где-то там 220 по-моему было рублей или что-то типа такого вот 220 рублей мы можем расплатиться картами Visa или Mastercard то есть да Full 3D Secure поддерживается это когда вам приходит к короче на ваш, на ваш телефон о том что действительно вы хотите подтвердить оплату то есть никакая оплата просто так не пройдет вот поэтому в принципе это безопасно на самом деле мир мир карты российские не подходят я почему то смотрел и что они ни хрена работают. нигде их практически нету потому что видимо продавцы они международные международные то есть из других стран возможно даже могут быть здесь вот, и поэтому Visa или MasterCard. Ну, у меня и была, вот у меня есть карта MasterCard, а, поэтому, в принципе, я ей расплатился вот за такую сумму 200 рублей примерно. 200 рублей, вот. Здесь а, нужно заполнить ваше e-mail. То есть заполняете точное ваше e-mail, не какой-то левый, а ваш реальный рабочий e-mail. А, здесь выбираете платежную систему, нажимаете «Оплатить» нажимаете оплатить и у вас выходит страница типа там с заполнением реквизитов карты на номер карты и вот этих вот всяких данных и так далее здесь тоже нужно указать почту указывайте реальную почту свою ну действительно на которую придет сообщение и вот этот ключ активации, да, по игре, он приходит именно на почту, которую вы указали, поэтому вот здесь вот главное не ошибаться, на самом деле. Вот, и все, дальше вы, собственно, что подтверждаете, оплатить, вам приходит смс, вы оплачиваете, ну, как обычно, да, и вам на почту, вам на почту приходит, ну, вот, вот такой вот, как вам показать здесь, ну, вот моя почта, например, и вот вам на почту приходит вот такое сообщение, что ваша покупка на площадке Плати Market прошла. На торговой площадке вы приобрели товар от Tekken 7. И здесь у вас будет, собственно, содержимое товара. Это, собственно, ключ. Вот этот вот, он будет здесь прямо написан. Я просто его убрал. И здесь какие-то все всякие, всякие эти, блин, бонусы, всякая информация ненужная. И, собственно, все вот. Собственно, все вот. Вот такая плати-маркет вам приходит, и все. Здесь вы а, этот ключ копируете, просто выделяете его, копируете, переходите в Steam, переходите в ваш Steam лицензионный, да, нажимаете вот здесь вот в меню «Игры», «Игры», «Активировать в Steam», «Активировать в Steam». Вот у вас вылезает такое окошко «Активация продукта», нажимаете здесь «Далее», все это прочитываете, проматываете, соглашаетесь, и просто вставляете этот ключ Ctrl V, да, Просто, ну, вставить, вот, вставить, нажимаете, и все, вот у вас такой примерно ключик будет. И дальше как-то вы этот ключ вставите, у вас, нажмите там «Далее», у вас будет активация игры завершена, и начнется загрузка, как бы, игры Tekken, Tekken 7, да, ну, или какой-то другой, который вы там действительно приобрели. Вот и все. Вот и все на самом деле. Вот, вот такая вот простая история. И вот она собственно Tekken 7. Вот она, пожалуйста, можно играть, прям запускать. Вот я играл уже. Я запускаю. Действительно реально лицензионная версия, активированная, которая играет по онлайну. То есть вот я например даже нажму и все отлично работает. Все отлично там запускается и так далее. Вот, видите, все действительно открывается. То есть, ну, я даже вам покажу, что онлайн, наверное, работает. Давайте я покажу вам, что онлайн работает, что это действительно какой то там не фейк. Давайте попробуем зайти. Я не знаю, будет ли у меня сейчас она захватываться. Это тоже как бы вопрос такой. Ну, должна вроде. Вот. Работает все у меня запускается да, полностью ключ активировался игра скачалась я тут уже в нее поиграл немножечко проверил так сказать и давайте вот сразу в сетевую игру да то есть то, что нас то интересует сетевая игра давайте быстрая игра своя игра быстрая игра начать поиск Давайте. Сейчас вылезет, я не буду играть, но сейчас вылезет такая штука, что типа вас приглашает... Да, я купил обычную версию, не ультимейт, потому что ультимейт стоит, ну, где-то там рублей 800. Я что-то посчитал, что, блин, что-то как -то дороговато, и я сомневался первый раз, я же говорил вам, да, что, типа, ну, я думал, что вдруг это какое-то набибалово. Поэтому как бы я подумал, что, блин, ну, вроде 150 рублей, даже если это обман. Вроде как бы не особо жалко, это вроде не такая большая сумма. Поэтому я именно решил потратить там 150-200 рублей, поэтому, ну для проверочки первой. И поэтому купил вот такую, как бы это, стандартную версию, не ультимейт, не полную. Но она действительно работает, она действительно работает вот сейчас сейчас даже сразу здесь находятся эти оппоненты все отлично все соединяется я играл онлайн у меня уже ра рейтинг ранг там вот это, короче все и все короче повысился. все что надо вот смотрите поиск противника идет и сразу она находится то есть это никакой не монтаж ничего вот я просто одно видео записываю сразу целиком то есть я даже его не редактировал ничего то есть как бы ну вообще не обрабатывал никак вот видите сразу находится вот, пожалуйста, то есть все отлично. Давайте отменим его дальше. Смотрите, сейчас еще второй раз будет поиск. То есть русская русскоязычная версия все окей, как бы работает нормально. То есть вы там в описании, когда покупаете, тоже прочитайте, что ключ предназначен для страны Россия. Вот, пожалуйста, все находится, видите. То есть все отлично, как бы работает. Но я сегодня не буду играть, я вообще не планировал как бы, а вот следующий стрим, наверное, я запущу по Теки на седьмому. Все тут еще хорошенечко настрою, все сделаю, как бы, да, перепроверю и потом, короче, будем, будем э -э рубиться, будем рубиться. Вот мы можем на страницу с игрой перейти здесь, вот страница в магазине, например, да, то есть чтобы убедиться, что она действительно куплена вот пожалуйста вот страница игры в магазине и вот у меня куплено все нормально. хотя кстати смотрите здесь еще добавить а здесь другая именно наверное версия чем-то отличается может быть поддержкой других стран может всех стран и так далее не знаю почему но вот здесь почему-то добавить в корзину вылазит но это именно в стиме потому что я не в Steam купил, а я активировал ключ вот а Steam, он поддерживает как бы дополнительную активацию ключей. Наверное, из-за этого. Вот. Вот, видите, здесь написано, смотрите. А, эта игра есть у вашего друга, и вот 0,6 часов в игре. То есть, видите, здесь уже типа сразу показывается, видишь. Вот. Tekken 7 уже находится в вашей библиотеке в Steam. 6 часов за последние две недели сыграно. Вот играть, видите, я могу нажимать на кнопку прямо играть на официальной странице, прямо играть. То есть таким образом как бы ну реально, ребята, работает. То есть вот эта покупка дешевых скидочных ключей, да, по ценам распродажи стимовской а действительно работает, ну на вот этом сайте уж точно. Плати market Здесь другие игры есть, я вот смотрел Resident Evil Village, тут -то есть тоже, но она дорого стоит есть здесь вот дополнение только 189 рублей а сама эта игра 1670 ну и то это подешевле чем в самом Стине. поэтому как говорится по теке на седьмому да действительно реально работает можно даже ультимейт вот, купить версию здесь вот есть за 100 за 200 и вот ультимейт edition вот 649 рублей Ну с комиссии будет где-то 800 рублей наверное. нормально это ж круто ребята так что вот здесь можно язык переключить, если у вас будет английский, когда вы зайдете вот, на русский поменять. И у вас тоже будет на, на русском сайте. И вот здесь можно выбрать а, эти валюту. То есть она сначала в долларах типа показывает. Вот видите там мы убираем рубли и а, в рублях смотрим цены. Ну и делаем по цене, чтобы от самой маленькой до самой большой вот такой вот сайт, действительно работоспособный, я бы сказал. Все отлично, никаких проблем нет. Все активировалось, все скачалось, все запустилось, все как бы играет. Поэтому такие дела. Всем спасибо за просмотры. Попробуйте тоже что-нибудь купить, активировать. И, и, собственно, вы убедитесь, что действительно это не обман. Надеюсь, я своим примером вам показал действительно, действительно все и развеял ваши сомнения по поводу покупки дешевых интернет-игр, лицензионных через Steam. Все, ребята, на этом у меня все, всем пока, это отдельное видео, а следующее видео, стрим, будут у меня уже по Текину 7, будет большой стрим будем осваиваться, короче, там все, рейтинг качать, ну и вот это вот все делать, короче, онлайн игры, играть с реальными людьми через Steam. Поэтому все, ждите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам действительно понравилось это, да, информация оказалась полезной, если вы действительно сомневались и вам это помогло как-то, да, поэтому, блин, не поскупитесь, поставьте там лайк, может, донатик закинете, может, еще что-нибудь, если вы знаете, где еще какие-то магазины, где можно еще дешевле покупать, напишите в комментариях под видео внизу. Все. Всем пока. Пасибочки. До скорого.